Всем привет! С вами Маша Смолт, я рад приветствовать вас в своей творческой мастерской. На моем канале вы сможете не только ознакомиться с моими работами, но и также посмотреть, как я их создаю. Первый раздел посвящен картинам в стиле Стрингард. Я их создаю с помощью фанеры, гвоздей и швейных ниток. Кроме небольших работ, я также создаю портреты по фотографии. Второй раздел посвящен работе с кожей. И так как я люблю экспериментировать в работах, в этих блокнотах я скрестила дерево с кожей. Ну и третий раздел не менее мною любимый это работа с деревом сейчас я покажу вам несколько работ декоративная ложечка и также брусок на котором я тренируюсь увязать лица ну вот пожалуй все с чем я хотела с вами поделиться подписывайтесь ставьте лайки комментируйте. до новых встреч пока